Привет, аудитория. 12 марта в воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередной бойной ночи UFC в Вегасе под номером 71. И на очереди у нас главный бой турниров в лечащей весовой категории между Петром Яном и Мирабом Двалишвили. Ребята, подписывайтесь на канал, ссылка внизу.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 В двух словах про два титульных боя Петра и Яна против Стерлинга. Первый бой Петр должен был забирать, если бы не актерское мастерство 80-го левела от Стерлинга. но ну, а во втором бою считаю, что Ян перегорел попросту, перегорел желанием закончить бой досрочно и долгим ожиданием поединка. Бой Стерлинг явно намеренно урыжил Петра и три раза или два раза отлаживал бой. В поединке с Сахарком Амели команда Яна решила сделать упор на борьбу э, и партера «Россиянина», что, с одной стороны, принесло свои плоды. Ян переводил Сахарка, контролировал, наносил удары в партере, но действия в партере со стороны Яна э, не назвать опасными и особо не угрожали Шона. А вот в стойке Ян, как обычно, ощупывал дистанцию, подстраивался под соперника, и за что... Э, э, за это определенное время, которое он подставился, получал больше урон, чем наносил сам А это дало повод судим, засудить Яна Якобы за... судим, засудить Якобы за больший нанесенный, ну, понесенный урон а, и отдать победу Шону Амели Почему засудить? Да потому что есть куча боев, где при равной стойке а стойка там была, я считаю, именно равная а решал контроль и партер, а не нанесенный урон. Ярким примером тому больше менка и Мусаси, Белатор. не говоря уже про менее именитое противостояние. Ну, вот как-то так. Ну, Мираб Дворишвили на данном этапе карьера идет на своем пике формы, я считаю. У него все в порядке с кардио. Отличается он хорошей работой но к резкими взрывными сближениями с соперником для нанесения ударов или переводов в партер. Ну, чаще, конечно, переводов в партер. В своих боях проделывает он огромное количество работы. Постоянно навязывает сопернику высокий темп боя. Постоянно клинчует, пытается перевести в партер, изматывая оппонента. И по итогу выходит победителем за счет лучшей выносливости. Ну, и, естественно, Дворишвили... Делает больше своих соперников для победы в бою Грузина не называют финишером Больше он решенатор Практически все его бои дошли до решения Только два боя закончились досрочно В поединке с, с Симоном Мирап весь бой перебивал реки в стойке Нагружал борьбой и должен был в принципе выигрывать по решению судей бой Но попался на гильотину в конце третьего раунда, раунда И уснул на последней секунде боя ну, Естественно проиграл досрочно Противостояние с Марлом Марайсом Мираб во втором раунде перевел и забил оппонентов в Паттере, закончив бой техническим нокаутом. Но хочу заметить, что в первом раунде Мрайс хорошо попал и потряс Дворишвили. Дворишвили. В антропометрии в этом бою небольшое преимущество будет на стороне Мираба, в размахе рук на 3 см, в росте же преимущество будет на 3 см у Петра Яна. Стойки я однозначно отдам предпочтение Яну. Петр имеет отличные навыки кикбоксинга, плотный тяжелый удар, хорошее кардио. Есть у Петра проблемы с подстраиванием подсложного соперника. Для этого обычно требуется примерно 2 раунда. И техничные ударники пользуются этим временем и выглядят ну, получше Петра в этих раундах. Данный бой будет пятираундовый и, как обычно это бывает, Петр начинает включаться в третьем раунде, перебивает э, оппонентов и доносит до них свои жесткие комбинации, что по итогу приводит к досрочной победе или перевесу э, Петрояна по очкам. В борьбе... Навыки у обоих находятся примерно на равном уровне. Да, вот я хочу заметить, что именно на равном уровне. Дворишвили в этом аспекте работает больше. Для него борьба это основа в построении поединка, поэтому и пользует у нее чаще, чем Ян. И со стороны кажется, что навыки в этом у него лучше. Но у Петра же основа поединка это стойка. Исключением был бой с Амэли, но Петр сам понял, что это был не лучший геймплан. И в бою с Дворишвили россиянин вернется скорее всего основному упору на стойку. Не исключено, что Мираб сможет переводить Яна. Не исключено, что сможет переводить. Но только если м -м -м, передышит его. Именно передышит. Потому что я еще раз себе говорю, что в технике у них а, борьба примерно на одинаковом уровне. Если Петр начнет проседать по кардио, как это было во втором бою со Стерлингом, то а, скорее всего решили его будет переводить. Но все же я считаю, что Ян в этом бою... Перегорел со стерлингом Очень сильно хотел удосу... удосрочить от Джимейна, что привело к функциональной Просадке Ну и пробелом в борьбе, естественно В первом бою такого не было Надеюсь, что Петр к этому бою подойдет С холодной головой, что очень важно И хорошей функциональной подготовки И только в этих показателях На мой взгляд, Варишвили Может иметь преимущество В остальном же я даю предпочтение Петру Яну в уровне оппозиции здесь колоссальная разница. Не хотелось бы преуменьшать, конечно, заслуги Мираба, но даже путь к топ-5 у Петра был явно сложнее, чем у Дворишвили. Да, если разобраться глубже, выйти за судейские рамки, то по факту, проводя бои, находясь на первом месте топа дивизиона, Ян проигрывал только второй, проиграл только второй бой, именно против Стерлинга. Остальные бои... Опять же, выходя за рамки судейские, Ян выиграл. Для Дворишвили Ян это самая серьезная проверка в его карьере. И мне кажется, что он из этой проверки не выйдет победителем. Я буду тупить. Тупить я ну, однозначно буду, но топить буду за Яна. Каким бы он не был нехорошим человеком, как говорил Дворишвили. Но с точки зрения навыков это... Ну, уникальный боец Конечно же ставка с коэффициентом 1.6 на победу Яна неплохая К ней можно присмотреться Но я вероятнее всего присмотрюсь к победе Петро Яна в 4-5 раунде или решением судей Там коэффициент должен быть поинтереснее Наименее рисковый вариант в экспресс будет тотал больше 2,5 или третий раунд начнется Также вряд ли мы увидим саппорт какого-либо бойца Досрочно я тут вижу только со стороны россиянина победу Грузин же если и сможет выиграть, то только решением, ну это понятно Все, это мое видение боя Вы же подписывайтесь на телеграм-канал Там я делаю пост за день-за два до, до начала турнира на бои, которые я не успел разобрать видео, но они мне интересны. Все, давайте до следующего видео. Пока!